Итак, ребятки, посмотрите, против кого я попался. Всем здорова, с вами, как всегда, Мукивара. И в этой клановой войне на Лиге Мастера мы попались против команды Ростислава. Ростислава. В общем, я раньше попадался против его команды, когда он пушил Отиса на 35-й ранг. Конечно же, мы ему отдались э, в сухую, потому что мы не умеем играть. <сум> <сум> Шучу, конечно, там вообще нормально посражались, было 1-2. Ну, в общем... Я еще тогда играл с рандомом. И мы сейчас играем в силовую лигу в клановых войнах. Я тут стараюсь играть за Пайпер. В общем, когда я выбрал Пайпер, Ростислав выбрал Бони, И это очень достаточно контр-пик против моей Пайпер. Хотя не факт, но этот пирс достаточно жирный, чтобы я его мог перебивать. Да. И это, я думаю, очень интересно... Uh, за это можно лайкосик поставить Мы сражались достойно Вы сейчас сами все прекрасно увидите uh, Пока что 91% на 100% Мы даже не можем подойти к нему Хотя наша Наня более-менее забирает правую сторону Я же просто не, с... не попадаю Ростислав все время налево мансит Неудобно очень Тут я пытаюсь забрать ворона. Тут я просто и Нам заносится 50% урона. Это очень много. И это ощущается буквально потому, что... Ну, реально игроки топовые. И... Мы не собирались даже сдаваться. Хотя мы прекрасно знали, что это они. В конце я покажу профиль. В общем, остается 30 секунд. У нас 31%. Мы снесли только 20... 18%. Залетает Ростислав. Еще наносит просто дичайший урон. Остается 10% буквально. И это гг. Без вариантов. Просто умираем. Точнее, первую каточку сливаем. В общем, ребятки, начинается второй раунд. И здесь у Ростислава вылетает интернет. Мы это понимаем только со временем, минусуем кольта и начинаем заходить на базу. Я дамажу по сейфу, мы уже сносим 20 практически процентов. И им достаточно сложно без одного тиммейта, ведь за него уже зашел бот. Потихонечку поджимаем. Я убиваю кольта. И, в принципе, преимущество пока что у нас, но против них, ну, за них играет бот, так что это нечестно. Хотя, по факту, это игроки топовые. И для нас это пока что равный бой, если честно. Помогаю с левого фланга добивать ворона. И пока что вот такая вот ситуация. До сих пор за Росиславо бот играет. Вот так вот залетает просто дичайший урон от моего тиммейта. И остается 70%. Остается, точнее, 30%. 70% мы уже снесли. И 70% на 100%. Точнее, 30% на 100% это, наверное, победочка будет. Но действительно, им немного не повезло, так как у них вылетел Ростислав. Они уже сдаются. Это бессмысленно. Хотя Кроу продолжает, но это минус. В общем, ребятки, если вы хотите, чтобы я снимал побольше клановые войны на Мастер лиги, это последняя лига, мы за это получаем почти 1000 очков. Ну, я сейчас вам в конце видео покажу. В принципе, уже зашел э, сам настоящий Ростислав. И... Э, и мы играем наравне. Меня уже сразу же поджимает. Это довольно-таки сложно играть против Бонни на Пайпер. Я даже, честно говоря, не знаю, хоть я и дамажу, у него остается 132 хп. Даже не знаю, как выигрывать. Здесь остается 340 хп, меня кольт просто зажимает и поджимает. Я, честно говоря, не знаю, что мне делать. Зароси Слава тоже опять, наверное, зайдет бот, он просто стоит. Но это нам не помогает. Залетает уже 10% нам дам дамага. И это прям достаточно сложно даже с учетом того, что Ростислав просто лагает. Ой, мы же не супер команда, которая тренируемся днями и часами в силовой лиге с мастером, так сказать. Тем более мы не супер команда, которая часто играем какие-нибудь скримы, а эта команда, которая играет постоянно скримы и пушит 35-й, 30-й ранги, достаточно сложно. В общем, я перебиваю кольта. Уже 45% на 93. Это прям... Сложная ситуация. Непонятно, выиграем ли мы или нет. Опять перебиваю кольта. Да, хоть я и перебиваю э, свой фланг. Буквально, точнее, правый. Помогаю. Но ситуация на базе у нашей просто плохо. Остается 40%. Меня добивает Ростислав. Здесь я просто был зажат. Пытаюсь попасть по кольту, снова его перебиваю, танчу своим хп, чтобы меньше нанести урон. И на их базе я не увидел, что идет бони. и по итогу мы, конечно, наносим хороший урон, но наши все отлетают, и мне кажется, это уже не отдефать. Это уже не отдефать, и мы прекрасно понимаем, что все это просто бред. Тем более у кольта урон. В общем, показываю, что это были за игроки. Вот э, эти игроки. Оказывается, это не самый настоящий Ростислав, но это его тиммейт, который, с которым он часто гоняет. И посмотрите на 7А, если правильно читаю, и FaxLand. Вот, честно говоря, это Твинк, но... Это команда а, Ростислава, с которой он пушит свои 70 или 80 тысяч кубков сейчас. Вот... И вторую карточку мы, конечно же, выигрываем, но это довольно-таки э, было интересно сыграть против них. А вот сейчас мы боремся за топ-1. Мы попались против... Э, не показывают кланка, в котором они были. Достаточно странно. Вот наша лига. Мы получаем 801 очко, но пока что мы на четвертом месте. Вот. И... Боремся, так сказать, за первое. Так что, если вам понравился видеоролик, подписывайтесь на канал, ставим лайк, прожимаем, колокольчик. И всем удачи и всем пока.